Здравствуйте, дорогие друзья, я вот сегодня нахожусь в телекомпании НТВ и снимаем фильм о качестве апельсина, мандарина. И тут мы приехали к хозяину фабрики домой, где он живет, и я увидел вот такой интересный моментик. Старинный колодец и как подавалась вода в старину на полях. Такое не везде увидишь, так что я вот решил остановиться и это снять. И смотрите, как в старину вот так вот люди набирали воду, и она подавалась на полях. А вот, вот этот вот кусочек, дерева, да, отсюда запрягался. Или запрягалась, вернее, лошадь, или осел. Вот он ходил по кругу в воду. И вода конечно стекала там по каким-то каналам. Так что вот такое вот интересное наблюдение. Вот это мне попалось на дороге. Ну все друзья, что еще я увижу обязательно покажу. Но меня это очень удивило.